Ну что, дорогие друзья, мы снова возвращаемся в нашу прекраснейшую игру от Сезарей Расти Что могу сказать? Остановились мы на том, что мы стали птичкой достаточно просто. Не сказать, что просто, Все очень хорошо на самом деле пошло в начале, что очень неожиданно. Я уже в прошлой серии успел нажать на телефон, и оттуда вылетело что-то птичье. То есть, судя по всему, я нажал, оно улетело. Судя по всему, это нужно как-то поймать Либо это что-то сделать Так, здесь мы опять, опять мы будем что-то искать Яйцо я возвращаю Так, что у нас еще есть? У нас есть тут тоже яички Ага, стоп А если это яйцо, положить сюда Блять, ага Ага О, птенцы Так А, червячок нужен Стоп, что это такое? Что происходит? Может на кричащего надо нажимать? Или что-то не пью? Стоп, потом я жму на этого Потом я жму опять на этого Нет, я жму на этого Появляется это, жму на этого Появляется вот этот, жму на этого Опять жму на этого Опять не Так, ладно, попробуем дать, дать червячка Нет, не ест Так, тут точно какая-то должна быть последовательность Отличается <палец>, палец, чего? Палец Палец Опять, так, хорошо, они все отличаются То есть этот держит рот, они закрыты Этот просто отличается от них э Держит рот закрытым Опять, Нет, значит, все не так Этот держит рот открытым Этот просто отличается от них Этот э просто меньше, чем они Как я понимаю Этот другого цвета Тут не птица, а палец Здесь он белый э, У того, что рот закрыт Вот, у этого голова опущена И перо Блядь, а что так сложно? Так сложно Получается, я про пропустил перо Опа Что это? Так, стопы. Так, я не понял, а время-то меняться будет? Не понял. Как это? Нет, это так не работает. Подождите-ка. Дверь здесь не работает. Так, у меня есть перо. Белка. Белка. Так, ей что-то нужно. Нож. Правильно, воткнуть в нож. Так, она держит перо. Ей что-то нужно. Э, держи так. Нет. Держи сердце. Нет. Рыбы будешь? Рыбы не будет. Червячок. Червячок. Червячка не будет, хорошо, что у меня еще есть? перышка нет, перушка на пёрышко не меняют Так, если попробовать нож использовать на Деревце, ветке Нет, не работает Так, едем дальше, что у нас есть еще? Так, у нас есть, у нас есть Горшок, горшок, есть горшок Хорошо, тумбочка А, вот, отлично Груз а, Книжка Ой, ёптвою мать а, Вечером после заката Через ночной воздух ко мне прилетела Луна больше, чем когда-либо Сова смотрит направо Расправляя крылья Затем поворачивается, взглянув на меня, И говорит эти слова Блять неудобно, хера. Так, а как тебя? Нахер иди, а ты вот сюда Так, а не забывая своей Так, стоп, эту строчку пропустил И затем говорит нет, стоп, подожди. А, смотрит налево и затем говорит. Тебе нужно стать чем-то еще. Достичь просвещения. Смотрит мне прямо в глаза. Когда солнце взойдет утром, поворачивает голову назад, поворачивает голову назад и затем исчезает. Так, хорошо. Пока, пока непонятно, но пока сложно. Тут у нас что? Автор. А ву! Так делаем два часа. Делаем два часа дня. Делаем два часа дня. Где часы? Часы, блять, часы. Два часа дня. Хорошо, два часа есть. Что изменилось? Так, into the night Как я понимаю, это в ночь В ночь, либо... А, гона, гона. Гикон, блять, гекон, ладно Так, это вечер То есть это у нас получается полдень, вечер, ночь и утро Так, хорошо Тогда есть другой вариант Есть другой вариант Часы... толкать часы на ч... каждый раз на час вперед Правильно? Правильно Попытка, не пытка Так, поехали И... оп Нет, и о Нет, и... Опа! Блин, что-то же должно подойти? Судя по всему, нет. Меня наебали. Я надеялся, но что-то пошло не так. Блядь, нет ни хера, прикиньте. Меня реально наебали. Так, ладно, вернем на 2 часа. Чтобы все-таки это в голове оставалось. Чтобы это как-то сидело в голове это никак, это не взаимодействует, это мы уже использовали. Пу -пу -пу -пу -пу. Ну, как обычно, блядь, началось. Так, что-то тебе все-таки надо дать сразу. Груз. Нет. Блядь, с ней надо что-то сделать, с белкой. Так, здесь у нас что? ]pointing? А, блин, груз сюда. Нет? Сердце Кикон Я, я почему-то уверен, что это именно сюда Куда-то и вешается Червь и сердце Это не комбинируется что-то Так, у нас есть еще спички У нас есть еще спички, не забывай Так, как я правильно понимаю, что это сюда Ну, блядь, да, конечно Так, перо, блин, что-то ее как-то завис Так, часики тикают, время идет Это не нажимается, это ничего нет Это вот ты что можно сюда Грузик, грузик сюда нельзя Нет Белка, блядь, отдай <laughs> Просто отдай Так, она прыгает Она прыгает, а прыгает она почему? Потому что надо поджечь Так, а есть ли лепесточки? Нет, лепесточки нигде не тыркаются, не пыркаются гикон тоже нигде ничего Рыба Блядь, белка так, давайте-ка еще раз. Давайте еще раз. Ой. Так, э, это мы почитаем. Блять, я понял, я понял. Э, книжка. Так, вот у нас тут две записи, а это у нас двигается? Нет, это не двигается. Так, хорошо, надо более внимательно тогда, получается, почитать то, что она говорит. Так, давайте-ка, поехали. Сова. Так, через, э, через ночной воздух летит сова. Так, э, луна больше, чем когда-либо. Луна больше, чем когда-либо. Лава э, Сава смотрит направо, расправляет крылья, затем поворачивается, взглянув на меня, так вправо, допустим, и говорит: "Так, поехали". Не забывай с вами предназначение, это понятно. Смотрит налево и затем говорит: "Тебе нужно стать чем-то еще". Да, я понял, блядь. Так, достичь просвещения. А, смотрит мне прямо в глаза. Когда солнце взойдет утром... А, блядь, мне надо что-то с часами делать, я понял. Утро. Не знаю, откуда у меня это в голову пришло. А -а -а. Но ну, я просто из тех времен, какие там мне дали, какие есть часы, то и использую. Блядь, нет, ни хера. может быть, 3.10. Тоже ни хера так это день хорошо спички нет спички нож нож Нож, что зачем-то нужен же блять ебаные часы зачем я в этот мир телепортировался а бы еще в тех все сделать блять ну что мне с тобой сделать? спички спички поджечь хвост блять возьми ты просто спички Я уже не знаю, что чего. блять, может быть? Нет, нифига. Так, подождите, у нас есть нож. Хорошо, у нас есть нож. Так, тут я все взял. Да, блядь, да почему ты выходишь? Тут, тут нож, нож, нож, нож, нож, нож, нож, нож, нож. Никак не используется. Хорошо, хорошо. Закрываем, открываем, ничего нет. Открываем. Лежат две записки. Когда у нас? Какое время? Года. Никаких подсказок. И ничего. Это у нас получается в ночь. Это в ночь. Это надо сделать в ночь. Сначала нужно узнать, когда что. То есть, если день, это два часа. Сука, блядь. На стенах ничего нет? Так, хорошо. Я чувствую себя свободно. Блядь, это везде что-то он мог... Он везде что-то говорил. Если это так, это пиздец. Так. Грузик нет. Спички нет. Блядь, что надо сделать? Нож потянуть надо? Нет. Рыба. Тоже нет. Сердце. Тоже нет. гико Нож. Сердце. Нож. Рыба. Нет, подожди. Нож. Рыба. Нет. Груз. Рыба. Груз. Сердце. Груз. Сюда. Грузик сюда не вешается. А, есть телефон. Подождите-ка. Есть телефон. Тоже не то. Давай Привет еще меня. раз. Спички. Тоже не то. Подожди, подожди, подожди. Что-то здесь в этом есть. Оно летает вверх. Блять, тут на облака можно было нажать. я ничего не... а, в... Вот, гикон. Так. Тихо. Вот рыбка. А, еще гикона не до конца собрал. Отлично, так едем дальше. Тихо, тихо, тихо. Блять, где-то здесь яичко. Вот яичко и и червячок. Блять. Так, хорошо. Вот оно, вот оно, как это делается. Так, это у нас сколько? Так, если это у нас 6, 7, 25. 7 часов 25 минут. Блять, а я че, блядь, откуда я мог догадаться, что на эти облачка можно нажать? Так, 7, 25. Э, так, 7, 25. Отлично! Это утро. Все, вот. Так, что у нас тут? Цветочек. Подсолну. Подсолнух. Самолетик. Это прям тот самый. Вей. Э, чё? А наверх. Ага. Это письмец. Это. Это письмец Смотрите, как почти, почти идеально. Хорошо. М -м, белка у нас куда-то убежала. Нужно позвонить, скорее всего, да? Опять. Вот. Блять. Почему я вижу... А, это, это не N. Это R. А то тут такой... Э, собрал уже слово. Ну ладно. Так. Э, Судя по всему, я что-то неправильно сделал. Да? Подъяв. Да, что-то неправильно сделал. Опять не так. Давай-ка заново. Подъяв. Блин, они что, они все вверх должны улетать? Или нет? Да, они походу все вверх летят Так, стоп, надо будет искать подсказку Стоп, а как что там было на том письмеце? Где, где, где? Так, там Это у нас получается наверх А, ну это Райс А, ну кстати, кстати, подходит Кстати, подходит Правильно ведь? Р Райс up. Да так, да, все-таки оно и есть. Что это такое? Стой, куда ты? Подожди, подожди меня. Куда-то полетел. Так, он полетел куда-то влево. Или что-то проебал. А вот он. Еба. Здорово, мужик. Это еще один грузик? Так, он... Чего? Чего? Че это было? Я не понял, что он руку тянет? Может, тебе подсолнух нужен? Ну, давай свою культяпку обратно. Это рука, это инфа сотка рука. Нет, ему не это Так, хорошо, стоп, мы это догадали, это мы выполнили. Так, а, перо, перо, перо, перо, перо, перо, перо. Так, иди сюда. Перо, второе перышко, вот сюда Отлично, ну, чтобы она просто инвентарь Не захламляла, так, есть перо Может спички ему нужны, точно У него потух, ему нужны спички Блять, буду Я же говорю, пока, мужик Блять, что за рука, не знаю Так, нож Отлично Улетай, это теперь мое, правильно? Отлично Ага, так, что у нас тут? А, весы Блять, какой-то серийный код. Песок. Блядь, получилось. Так, лево наверху, лево внизу. Так, спорим? Спорим. Просто инфа Что это где-то вот здесь? Не, нихера. Блять, я почему-то думал, что это здесь. Так, лево наверху, это первое. Так, справа внизу. Где-то справа. Так, стопэ. Так, у нас сейчас утро. Слева наверху. Это как... Нет, стоп, это полдень. Если у нас сейчас второе время, это утро, это слева внизу. Где-то слева внизу. Эм... Ну да, это второе время, где-то слева внизу. Что может быть слева внизу? Работаешь? А, типа ничего нет, я понял. Так, что может быть слева внизу? Что может быть слева внизу? До сих пор я не понимаю, что сюда нужно. А, висы, стопы. Блять, и вправду, весы. Так, груз. Сердце. Червь. Маленький гекон, Маленький. Рыба. Большая. Да, хорошо, Но ну, один грузик, ну, какой-то маленький Так, если мы положим сюда червячка блять, он такой маленький И гекона, Идеально же Все же четко, правильно? Да, ну может быть маленький такой перевес есть А если я сразу червя Этого брошу, понятно, я понял А сюда сердце блять, идеально А сюда еще червя Бля, Пока не понимаю Тут где-то на картинках было, блядь Ну-ка, подожди-ка Так, это я уже наверх Это в Rise Up Так, вот здесь А, ну вот Этот, гикон Так, сердце, червь, рыба, гикон Так, вот это обратно Обратно Сердце сюда гикон Рыба И вот грузик сюда Блядь А если нож? О, и вправду Стой, подожди Рыба сюда Нож Нож вот сюда Блядь, перевес Спички сюда Идеально Я весь инвентарь, да, почистил? Нет, стоп, это Подожди, подсолнух сюда Да подожди Песок еще есть Да, что-то заберу Нет, подожди Вот это я пока оставлю так Хорошо, хорошо Пока пусть будет так Ну Пока не понимаю Стоп, так, у меня есть песок, у меня есть шкатулка А, часа дня, два часа дня верну, Вернем к двум часам дня Отлично, у нас день У нас день а, здесь хуй значит, пока делать Здесь есть белка Блять, нет, нихера Тоже нихера Зачем мне песок? Это я уже видел Здесь все тоже сам, Узик один. А -а -а, чё так сложно? Чё так сложно началось? Так. Угу. Так слева наверху. Глаза слева наверху, глазом. Надо глазом посмотреть слева наверх. Может на часах слева наверху? Не на часах слева наверху. Здесь, может, что-нибудь слева наверху? Здесь тоже ничего нет слева. Если закрыть, если даже закрыть. Где-то что-то слева наверху. Блять. А, ну это нам время, он говорит, как складывать. Правильно? 17.25. Все правильно. Это мы видели. Понял. Понятно. Здесь тоже ничего нет. Так, здесь я тоже пока не понимаю, что к чему. Слева наверху. Блин, здесь тоже ничего не видно, ничего не понятно, ничего как есть. Пелка. Стоп, песок. Песок, блядь, и подсолнух. Так, хорошо, подсолнух есть. Червячок и мош-нож. Вообще вода, скорее всего, нужна. Стоп, нам нужно, получается, опять вернуться в 19.25. Где тут часы? 19.25. Жу-жу. Отлично, уже вечер. Вправо, да? Ничего не изменилось. Лепесток как был, так и остался. Кошкин-кошкин. Блять, семечко упала. Так, семечко подсолнуха. Блять, неожиданный порыв, что солнце можно двигать. Так, семечко подсолнуха. Теперь мы возвращаемся опять на два часа. Видите, нам даже тикут часы, потому что не подсказывает. Подойди ко мне. Хорошо, что два часа это попроще. Вот так вот, бац. День. День. Мы находим нашу белочку. Я подсолнух могу теперь забрать или что-нибудь не могу. Так, забираем наше семечко, идем к ней. Отлично, обмениваем семечко на перо. Перо мы вставляем сюда Я могу их забирать? Нет, знаешь, они кроме чего как сюда, они больше никак не используются Ну, их бы можно было бы забирать. Теперь самое сложное. Перо-то я вставил. вставил. А дальше-то что? У меня есть спички Можешь попробовать поджечь? Червяк Грузик Сердце Стоп! Если у Белочки сейчас семечка, она его съест Так, обратно на утро 19.25 Это уже больше на ПТ какой-то похоже так А, все, а нет, солнышко двигается Но дальше, чем как сюда, она не идет Ладно, я оставлю его на прежнем месте Это я уже, бля, подождите, а ножиком, а ножиком что-нибудь можно? Нет, это уже никак ничего не делается Хорошо Хорошо Слева наверху, вправо внизу это ничего никак. Это я пока не понимаю. Что-то как, ну, что-то как -то резко так сложно стало прям, ух, и сложно. Я пока, в этот момент не пройду и не успокоюсь походу Так, а, птички, лепесточки. Тихо, ты тихо. Непонятно тоже пока. Опять мне что-то намекают часы. То есть типа не тику, значит здесь ничего делать не надо. Ладно, вернемся опять в два. <музык> так, грызун на месте, грызун семечко. Блять, может что здесь появилось? Блять, не, нихера. Здесь что? Здесь все те же самые часы. <свас> Подождите, блядь, почему я раньше не догадался? А, нет, стопэ. Так, это опять 17.25. Это опять ко времени в 17.25. Ну да. Да. Плохо, плохо, плохо. Так, ну это только в ночь. Подожди, подожди. Я просто думаю все сюда засунуть и посмотреть, что будет. Ничего, да? Блин. Чё такое? Что ты крыльями машешь? Влево, вправо такой стоит, крыльями машет. М -м -м. Так, ладно, вернемся к нашей книге. Тебе могу что-нибудь другое предложить? Так, сто процентов я должен буду еще обменять это семечко на что-то. А это семечко нужно будет обменять еще на что-то. Ну, точнее, семечко я обменяю на что-то. А потом что-то, что я поменял на семечко, еще обменять на что-то. Так, так, 19.25, 25, это evening, evening. Вечер, блядь, вечер. Тут, что то Что это я? Но это только ночью. Это в ночь. То есть, все, что связано скорее всего с весами, это в ночь. Грузик равно 1. Голова вообще не варит. Почему? Уже полчаса. Уже полчаса что-то пытаюсь сделать. Пока не вникаю просто. Вообще не вникаю. <звы> Что я должен сделать? Скажите мне. Я понял, понял. Не, ну я так с ума сойду, да, их прокручивать по 5, по 5 минут. Вообще просто ничего ей в голову не приходит. Вообще ничего. Я нашел ночь 15. Да, кстати, сейчас отобразится на листочках. Нет, стоп, это не здесь, это вот здесь. Правильно, 4.15. Со временем все сложилось, и я собрал 415. Опа, сова! Опа, опа, луна. Блядь, какой глаз, вы чё? Так, ножик, ножик нельзя. А-а-а. Вот! Вот они глаза. Все, это надо записать. Это надо записать, что вверх. Ну давай. А, это надо глаз двигать. Палочка, блять, палочка какая-то, палочка. Так, а, вот, здесь более такие типа. А, ну это палочка с какой-то точечкой. Надо запомнить. Это крестик вниз, Теперь лево низ. Это S с точкой. Надо шкатулку теперь открыть. Так, это векап так сова улетела. А, кстати, надо будет еще вот эту штуку собрать. Я пока этот локацию не пройду, блядь, теперь не успокойся, столько времени проебал, пиздец. Блядь, а вот и последовательность, которая написана в этой. Блядь, надо будет зачитать, потом записать и также использовать. Откроем шкатулочку и на этом думаю можно закончить и продолжить следующей серии. вверх. Вот он. Вот он квадрат с тремя внутри Дальше палочка, право вверх Палочка А, палочкой там была звездочка Правильно? Правильно, это похоже на нее Это, это вот это вот Это вот это вот, право вверх А левая вниз Левая вниз с точечкой С, -очка, С, -очка, С -очка. Вот она, С и правая нистик вниз Отлично, шкатулочку открыли И что мы получили? Механизмы, блядь Блядь, что, пятнашки, что ли? Я часы починил Опа, опа Так, так, так, так Это у нас получается 7 7,45 7,45 где-то так, это подсказка. Так, все, все. Так, 7.45, мы открываем время 7.45 и уже находим ответ. Так, 7. Отлично! И вот оно утро, 7.40. По неведанным причинам для меня запись почему-то слетела. Хорошо, что не очень далеко. Единственное, что я успела открыть, это только часы. И на этом все закончилось. Я думал, что нужно продолжить следующую серию, но не тут-то было. Следующая серия оказалась достаточно коротенькой, поэтому как-то так. ]MM. Так, мы продолжаем. В тот раз я, конечно, неимоверно тупил, но что-то где-то с чем-то смог сделать. Так, я даже на самом деле уже забыл. А, я открыл, ээ... я открыл шкатулку, сделал открыть сову, я подобрал время, что самое необычное. То есть никаких подсказок по времени я не смог. Смог сам подобрать время. Ага. Тебе рыбу. Инфосот, ему нужна рыба? Ну я же говорю... Зачем я дал рыбу, стоп? Ладно, сердце будешь? эти сердце будет. И Гикона, наверное, будет. И червячка, наверное, съест. А вот и малыш. А, ну в принципе да, айс же детей приносили, сили детей. И тем самым получали мы кого? Правильно. Ну, аисты, да, это такое дело есть. Если... Как, как пою как появляется? Блять, аист приносит. Как еще? Так, утро, день, ночь мы уже знаем, как осталось найти еще одно перо. А где его найти? Еще одно перышка осталось. А, все, о, если он его не остав... О, нет, значит, что там в два часа? часа дня уже будет у нас с вами перо нет здесь у нас здесь у нас эти как их? А, а сова сова точнее я хотел записать сова там в письме в письме вот здесь в письме так поехали поехали сначала нет стопы были нам нужно нам нужно что я, блядь, человек, который не ищет легких путей. И, блядь. Ну ладно, фу, ладно, фиг с ним, это был самый легкий путь. Я просто подобрал время. Поехали. Начнем с самого начала. Так, вечером после закта. Через ночную воздух ко мне прилетит. Это ночью, значит. Ко мне прилетит сова. Луна больше, чем когда. Сова смотрит направо. Расправляя крылья. Потом. Затем поворачивается... Едем дальше. Так, и говорит эти слова. Не забывая свое предназначение. Смотрит налево. Так. И затем говорит. Тебе нужно стать чем-то еще. Достичь просв... просвещения. Смотрит мне прямо в глаза. Так. Когда солнце взойдет утром... Так, Морнинг, это утром. А -а -а, поворачивает голову назад. И затем исчезает. А, -а, -а, -а все, значит, нам опять нужна ночь. Это 4.15. Так, 4.15. Что-то мне это браво, время. Что-то что напоминает. Так, 4.15. Это ночь. Вот она, сова. Так, а -а направо расправлю. Так. Пора, взглянув на меня. Смотрит налево. Ну, давай. Блять, не поворачивает голову, прикиньте. Так. Ничего-то не понимаю. Так. Хорошо. Ставим вот так вот. Хорошо. Так, поворачивается, расправлю в крылья. Это, это максимум. Значит, это вот так. Направо расправлю в крыве. на меня, смотрит налево. Смотрит мне прямо в глаза. Поворачивает голову назад. Блять, напугало, пиздец. Все, а, все-таки загадка, ну, я же говорю, что она где-то пурит, где-то вот в этом вот самом и есть. Так, хорошо. А, теперь мы можем вернуться вот сюда. Последняя перышка. Открывается наш портал. Ставим малыша. И куда мы теперь... Опа, коробка открыта. Опа. Что происходит, ебтуй, мать, Что происходит? Окей, лес, хорошо. Так, спички, нож Что происходит? Куда мы летим? Так, это ребенок, который в полотенце а, новая жизнь, конец А, все, концовка Мы выпускаем ремей, ремейк э, Самсара Рум, чтобы отпраздновать Наш пятилетний юбилей История очень прикольно сделана И также, как видите